Теперь давайте поговорим о том, как соединить два кончика нити, если мы с вами вяжем из бобинной пряжи, то это однозначно одна ниточка у нас и мы обрываем нить только в самом конце вязания, присоединяем к рукавам по отдельности, то есть надо заправить только конечные хвостики, там где мы закончили уже резиночки. Ну, либо обработку, да, низа рукавов и низа изделия. Также на горловине. И два хвостика будут у нас на рукавах. Все. А если вы вяжете из моточной пряжи, то, соответственно, вот этих вот соединений будет больше. И если мы начнем завязывать узлы, то, соответственно, нам потом придется прятать какие-то хвосты. Тратить на это время, согласитесь, Никто этим заниматься, наверное, тоже не любит и не желает. Итак, значит, когда нам нужно соединить пряжу, если это шерстяная пряжа, тут вообще все легко. Я еще вам добавлю один ролик по, по шнурковой пряже. Вот, а по шерстяной пряже я вам покажу. То есть, так, наверное, не получится с хлопком но хотя смотря какое переплетение ниточек можно попробовать с хлопком с льном с шелком вряд ли то есть нам надо с вами разделить все вот эти вот ниточки которые есть в переплетении нити отделить их вот так вот друг от друга вот у меня уже есть отделенные ниточки с одной стороны мы отделяем нитки и на противоположном кончике, с которым нам надо будет соединяться, точно так же разделяем все нитки. Теперь нам понадобится какая-нибудь щеточка, может это вот такая, может быть зубная щетка, неважно. Наша задача теперь распушить все вот эти вот разделенные хвостики и мы это будем вот так вот делать. Немножко надо поднять те волокна, которые у нас вот в этих ниточках вот так стараемся разделить их друг от друга и причесать дальше вот у меня здесь 5 ниточек бывают по 2 по 3 по 4 примерно половину то есть вот из этой нитки я убираю две, прям вот так вот вырываю их. Тут важно, чтобы и кончики, и здесь все надо отрывать, не обрезать. Должны быть такие вот рваные хвостики. С этой стороны можно тоже две, можно три убрать. Вот это лишнее. И ниточки мы складываем друг напротив друга. То есть изначально мы с вами расщепляли их примерно одинаковой длины и я теперь вот складываю вот эти вот нитки друг с другом. Кладу их на ладошку, берем воду и начинаем подкручивать. Крутим в одну сторону на влажной ладошке влажными пальчиками. Вот, в итоге у вас ниточки друг с другом сваливаются, сцепляются вот этими тонкими вол волокнами, которые мы с вами приподняли. И получается единая ровная ниточка. Никаких узлов в этом случае у вас не будет. Нитка хорошо будет держаться, никаких хвостики ниоткуда никогда не выпадут, не вылезут, все это вы провяжете и у вас будет единое ровное полотно. Вот таким образом соединяем ниточки, в состав которых входит шерсть.